Телефон полторы спиряют звонков. Я стою и беру трубку, разговор таков, уж большой. И улов будет не хочет, чем твои контракт между нами состоит договорной. Сумкарация и бомбы операция очень скоро. Может, нам совсем не новая друг другу мы с Хоть и дружба лишь условно, только звуки мотаревы Раскреба тишину. У И лишь гробница дала искру Наши душа Оглушённый Но не забудь ты разрыв Ценой балмазы сцене прекрасно Открываю глаза, ничего не понимая, как это произошло Что кончился без подниматель в телефон, вижу вновь как картину Тысяча больших зонтков, а такого же мудила Сделал пьяное решение через сеть ему Точно не повторю и начну от общения И собрал я вновь сумку и отправился а в хуй. Оказавшись в мотоцикле, набрал воздуха в грудь и лишь гробница дала искру в наших душах Мани окальных Операция, как нельзя лучше дала мне понять, Жадность заставляя. сошли на нее сколько раз в течение 7 лет остановлю этот процесс и остану поутру и сделаю прогресс с места, оглушенный лестью, но я забуду крипера взрыв. Цену алмазы это не прекрасно.